Я... Yeah. Занималась раньше тренингами социального проектирования. Все это не преподаем. У меня самой есть небольшой опыт написания проектов и вот воплощения проектов от идеи до реализации. Но я никогда раньше себе не представляла, что я могу это кому-то преподавать и кого-то этому научить. Поэтому я на этой школе первый раз. И для меня все это очень-очень интересно. Мы разбирали фактически вообще все всю структуру проекта, с чего он начинается, как формулировать идею, как сформулировать проблему, как выбрать свою целевую группу, как правильно это ну, понять, проблемы своей группы. И иногда мы думаем, что какая-то проблема есть в обществе, а есть ли она на самом деле, да, ощущают ли люди вот нечто как проблему. Вот это очень интересно, это важно понимать. И нас учат как раз таким деталям и тонкостям, как понимать проблемы, как их изучать, исследовать, как формулировать цели. У нас ведь в составе Союза 24 организации людей с инвалидностью. Я уже думаю о том, что эти Знания обязательно нужно передать. И особенно тем небольшим организациям, которые находятся не в Архангельске, а далеко за пределами Архангельска в разных территориях области.